Добрый вечер. Давно мы не снимали обзоров, поэтому продолжим рассказывать о всяких интересных вещах для амуниции и снаряжения. Последний обзор был у нас посвящен вот этой вот горке третьей, где я немножко оговорился, сказав, что вот эта ткань репстоп вставки. Она этой горки. Фактически правильно будет сказать, что основа горки сделана из ткани ripstop, то есть армированные нити, предотвращающие расширение разрыва. А вставки на локтях, на плечах, на брюках сделаны из смесовой ткани, такой гладкой. Поэтому я свою ошибку исправляю. А сегодня хочу показать аналогичную горку, третью, но уже в черном исполнении и из другой ткани. Получена она оттуда, же из магазина ProFarm. А ткань у нее уже заявляется, что палаточная, то есть ХБ, ХБ ткань армированных нитей здесь нету соответственно это не ткань репстоп а вставки сделаны из тоже такой же вот полусинтетической ткани с мясовой но черного цвета как в предыдущей горке а, по идее вот эта палаточная ткань если она правильная как описывается должна при намокании Нити должны разворачиваться и создавать очень плотную такую защиту от воды. То есть принцип палаточной ткани при намокании она перестает пропускать воду. Пока я не проверял эту ткань на предмет влагонепроницаемости. При удобном случае мы это сделаем. Пошита. Я разверну ее. Это, кстати, размер мы взяли чуть побольше, 48. -й. Размер в размер садится. То есть 48 идет на рост где-то 176 среднего телосложения. То есть на вес 70-75 килограмм. Все то же самое. Клапана на карманах с загибом. Внутренний карман один. Да, еще, ребята, у меня просьба, если кто знает, для чего с левой стороны на всех горках вот эти две тесемочки. Вы, пожалуйста, в комментариях напишите, потому что я нигде информации не нашел. Везде они только слева. Для чего они, я пока не знаю. И мне это очень интересно. Также имеются лямки. Они же подтяжки брюк с натовскими пуговицами тут такими вот кладные карманы то есть все то же самое что и предыдущий модель другая ткань другой цвет сидит отлично на нее ничего не цепляется при нахождении где-то в лесу или в поле. Поэтому, в принципе, могу рекомендовать этого продавца, этого изготовителя эти горы, показав вам уже две модели. Вот они испытаны вживую. Если у кого-то есть вопросы, можете их задавать в комментариях. Живые две горки есть. Могу ответить, что-то померить там или еще подсказать. На этом спасибо. Всем удачи. До свидания.